Друзья, привет, меня зовут Батима Габас, я являюсь специалистом в области продающего контента. И я сегодня разбираю по-прежнему профиль. И в шапке профиля сегодня я вам хочу рассказать о категории. Категория – это чисто инстаграмный инструмент, который список которого предлагает вам выбрать, к какой категории вы относите себя. Это очень важно на самом деле. Почему? Потому что именно алгоритм Instagram позволяет через категорию понять, кто ваша аудитория. То есть если вы работаете в области СММ, то, наверное, вряд ли вас, к вам алгоритмы приведут тех людей, которые интересуются темой бьюти или темой медицины, или, например, там, темой а, мобильных телефонов. Да? То есть это совершенно разные какие-то понятия, которые никак не соотносятся а, к, этой, к этой категории. А, опять же, нужно здесь понимать, что алгоритмы Instagram, когда присваивают вам категорию Помимо этого, она еще и а, обращает внимание на паттерны поведения человека, то есть на чем человек, на каком контенте человек останавливает свой взгляд, потому что каждый контент, абсолютно каждый контент, неважно рилс, текстовый, прямой эфир, а, абсолютно каждый контент в Инстаграм, он метится, да, то есть присваивается какая-то определенная метка. Соответственно, а, вот на каждый инстаграм человек, который останавливает свой взгляд, зачитывает, просматривает картинку, визуал, просматривает тексты, просматривает, прослушивает контент, все это алгоритмы запоминают. И таким образом они видят, на какой теме человек останавливается, какую категорию, какие действия он совершает. Он там расширяет, может быть, картинку нажимает, там, например, на кнопку призыва к действию и так далее. То есть много разных каких-то действий, которые человек совершает в социальной сети, все это алгоритмы запоминают. Так вот категория она нужна именно для этого, для того, чтобы понять, как эти алгоритмы могут помочь эксперту собрать именно ту аудиторию, которую, которую вы выбрали себя как качественный вариант из предложенного списка. Смотрите. Давайте я вам сейчас покажу просто на примере, да, и здесь вам будет понятнее. Смотрите, вот здесь вот у человека нет категории, да? это не значит, что ее нет, она может просто ее не показывать но для себя, то есть для себя, она эту категорию может проставить. Другое дело, что она здесь в шапке профиля может и в принципе не показывать. Это ее выбор, это ее право. Давайте я вам вот здесь вот покажу, как вы здесь вот в настройке, заходя в настройки, можете эту категорию настроить. Так, сейчас одну секунду. Вот профессиональный аккаунт, когда нажимаете. Вот видите, вот у меня агентство по маркетингу, соц.медиа, да, а, то есть вы можете изменить и набрать какую-нибудь условную, там, я не знаю, вот у меня раньше было продюсер, да, и вот он должен предложить из этого списка найти, ну, если не здесь, то хотя бы в телефоне. Вот. Сейчас вот его нету. Кстати, я сразу хочу сказать, что не нужно вам сразу же э, паниковать, если вы не находите ту деятельность, с у вас связана, вы можете в принципе э, ну, как бы оставить так, как есть, да, а потом это изменять. То есть каждый день пробовать, пока вы не найдете. И э, какой момент еще? Э, Нужно здесь понимать, вот эта вот галочка, она и будет да, иметь отношение к тому, стоит ли вам эту метку категории показывать. Я показываю для себя, для того, чтобы человек, который посетил мой профиль, он сразу понимал, в какой деятельности я работаю. Почему я это делаю? Потому что если вот я набираю вот сюда свою шапку профиля, то вы вот, вот здесь видите, вот она да, у меня засветилась. Здесь я тогда уже не отвлекаюсь, то есть я могу прописать свое имя и не будут писать ту деятельность, которую многие пишут вместо имени. У меня здесь прописано в категории, зачем, да? И дальше я уже в шапке профиля даю уже, об этом я поговорю в следующих видео, я даю уже здесь тот контент, который связан с моей деятельностью. Таким образом, я, ну как бы, облегчаю себе работу и работу алгоритмом. Вот, в принципе, такая вещь, на которую я хотела бы обратить ваше внимание. Подписывайся на мой инстаграм, ниже тебе будет предложено оставить заявку на вот такой вот анализ профиля. На этом все. Меня зовут Батима Габас. Пока.